Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games, С вами я, София. Мы продолжаем нашу симуляцию а, бензоколонки. Наконец-таки, вроде бы по идее ее её... у меня запустилось нормально, все хорошо. Вроде бы все хорошо. Я очень на это надеюсь, что все хорошо. Давай загружайся. Ну как-то что-то вот что-то пошло. Все нормально вроде бы? Вроде, вроде бы двигаемся. Какие-то подфризывания были, но сейчас вот... Здравствуйте. ох ты, прям в меня вошла. Вот дает. Так. Я помню, как-то там shift. А! Куда? А, все, все. Опять рыба падает. Тут что-то... Что-то с настройками у меня пошло не так. Что-то с настройками. Так, параметры сейчас быстро, быстро. Так. Клавиши управления, чувствительность. Давай-ка 0,6 и 0,6. Хотя бы так. Давайте так. Ну-ка. Во. Во. Получше, получше стало. Так. А, во. Вроде нормально. Вроде двигаемся. Ну-ка, проверяем. Ч на чё? ЛТ? Что? Это шифт, оказывается, ЛТ. Если кто не знал... У меня nice почему-то, видимо, заработал джойстик. Чё там опять происходит? Так, что? А, алкашки ей не хватает там. Всё. Не нравится ей там. Оп. То есть... В этом можно еще и на джойстике играть, если кто хочет, пожалуйста. держайте. Так, что там? Кто-то приехал? Никто не приехал. Клиент у гаража! Подожди! Уходи отсюда! А, мы же не сталкиваемся с ними это же прекрасно. Вот у нас супер-пупер. Как тебе наш гараж? Охрененно красивый, да? Мне тоже нравится. Так. Что такое? Валяется тут всякая. А, это, это мы можем собрать. Так, у нас тут что? Зрение. Супер зрение. У нас тут дверь. И колесо. И все. А с дверью что. Чё... А, это вот, вот, вот, вот эта вот херня. Эта херня у нас до хера. Надо еще посмотреть, что нужно докупить. У нас, блин, у нас. У нас надо камеру мне чуть-чуть при... пропустить. В смысле, кончилось, что ли? Алло. Алло. Так, сейчас мне нужно отключить джойстик. Это... Отключаем джойстик. Во, все. Во! Не джойстик мешал жить, оказывается. Ну ладно. Дальше. Колесо. Колесо, колесо, колесо. Колесо мы, по-моему, должны... Да! Взять колесо, дотащить до... Как много у нас колес! Я прям молодец! Я прям запаслась, как хорек. К зиме. Вот все отлично. Так. Снимай. Одевай. Так, монг заслит, если вдруг чё, будет уже попозже. У нас это, у меня это было так, проверочное. Так, что вообще? Ещё колесо? Да ты -да, охренела. Ну-ка, где колесо? Ладно. А? Где мы? Где колесо? Где колесо, мать его? Чё, обратно убралось? Ну, блин, ну смотри, у меня... Тут просто какое-то обновление было, и вот что-то пошло не по плану. У меня вот в прошлый раз фризило ужасно. Игрушка, что-то с ней было не то. Погнали. Понь, понь, понь, понь, понь. Все! Еж... И 270 баксов. Хорош. Так, подождите, где тут мой мусорный мешочек? Сразу вот это все закинем, чтобы тут нигде ничего не валялось. Не придави меня, сучка. Она на меня наехала, вот так вот, тварь, вот так вот, вот так вот, чтоб ты знала. Уезжай отсюда. Так, сейчас я тебя вытолкую. Уезжай, блядь, бак, сука. Женщина, вот так вот ты все колесой прокалываешь, ты наезжаешь на людей и въезжаешь, блин, в столб, сука, ёб твою мать, да как ты это смогла сделать? Да охренеть, подожди, сейчас, ну-ка, давай рукой, двигай, двигай. Ну пиздец, у нас в гараже машина застряла. Блять, что с тобой делать, сука? Да выезжай, господи! О! Я ее подвинула чуть-чуть. Или мне показалось. Я тебя подвинула? Выезжай, давай, сука! У нас в гараже все, пиздец. Ладно, может быть кто-то другой заедет и вытолкает ее нафиг. У нас тут как бы клиенты. Ну, минуты стоят, бдят. А, куда нажать? А. Я, я, я, я, я, я вс а, ⁇ Я вспоминаю потихонечку, как этим пользоваться всем. Вот, и я вспомнила, как мочалочку брать. Видите, уже, уже, уже процесс пошел. Да пожалуйста, только иди отсюда быстрее. Давай. Я помню, у меня еще куча продуктов просто обычных лежат, которые нужно... А что это было? Что за разбитую бутылку ты мне пихнула? Ты охреневшая, нет? Пихнул? у меня тут, знаете, пониматель. Так, товаров больше нет. Че, вы у меня все разкупили, что ли, состранство? Так, сюда ничего. А сюда что-нибудь я могу выложить? Ну-ка. Да, вот сюда вот доложили. Чё за бибип? Въехать не может, блядь. Сучка там застряла, да? Дура! Сейчас, подожди. Да, подожди, не, не бегай. Сейчас я попробую что-нибудь сделать. Блять, Выйди из машины, тварь. Подождите, я же могу ее грубануть. Нельзя открывать, ну вот. Подожди, она двигается. Ты не в ту сторону двигаешься. Она усиленно едет. Давай, вот так вот. вот, так вот. Господи, что с тобой делать? Ты -то? Блядь, вот дура застряла у меня в гараже. Ну, как так, блин? Ты мне бизнес портишь. Ладно, давайте попробуем тогда перезагрузиться. Сейчас сейчас я этого заправлю. Сохранимся и попробую перезагрузиться. А, -а, -а мы же можем сделать по-другому. Все, я вспомнил, как это делается. Мы можем сделать по-другому. Ща-ща-ща-ща-ща. Ща-ща, тут же кнопка ресет есть же. Прилетят а, инопланетяне. Да. Заодно посмотрим, что ли. воу воу у детка. Вон ту, сука, заберите. Да, вот так вот. Прекрасно. Достижение разблокировано, Альянс. Да, блин, да пришлось. Это была вынужденная операция. Так, погнали. А, ч тут такое? Уровень повышен? Мне нужно 700 бачей, чтобы повысить или... Нет. Да, тут это... Хера себе популярность. Затраты на топливо. Заработано. Ну, как-то такой себе. Остаток. Это сколько у меня сейчас, да? 40... Охренеть тут. Подожди, вернуть, вернуть. Тут еще что-то обновление. Ну, 700 баксов, чтобы вот до, до следующего уровня поднять, да? Опачки! Открыть-закрыть! Ничего себе! Ремонтный верстак. Охренеть. Подождите, мы еще это. Так, в почте ничего. Обновление ничего. Инструменты. Баку. Ну пока это у нас не это. Оборудование. Ну пока это не надо. декорации нам пока тоже не надо. Нам мы еще не настолько богаты, чтобы... Так, запчасти. Шины внизу пока. Надо, может, набрать их? Что резина, она, блин, это же ведь резина. Так, тихо, подожди. Автозеркала тоже, кстати, можно накупить. Причем, хорошо они так упали. Вот это вот дорого сейчас, но ну, этого у нас дохерища. Так, мы вот это вот херни наберем. Сколько у нас по, по, по деньгам? Покажи. 550. Ну ладно, давай, забирай. Кстати, да, надо стеллажи пополнить, потому что у нас что-то как-то нихера тут нету. Я, я, видимо, сосредоточилась чисто на ремонте машины. О, кстати, клиент у гаража. Клиент у гаража. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Здравствуйте, здравствуйте. Диванчику тут нет, так что стойте. И не вздумайте расслабляться чувствую себя как дома. Так, ну, дверь. Колесо. Одно колесо. Одно колесо. Так. Эти штуки у нас благодарена. Мы столько дверей можем сделать. Дверей, капот, вообще всего. Так. Царапины сейчас убираем быстренько. Вообще, что это за штука такая вот? Прям магическая. Я бы тоже себе такую хотела. Так, царапины, так хоп, хоп и убрали. Какое колесо вот, там впереди? Подожди, удерживаю, несу, тащу, вот так вот. Они там перепикиваются, что происходит-то? Так, езжай, молодой человек. Что происходит? А, вот ко мне этот. А, мы можем бегать, хера себе. Так, чувак, подожди, подожди, вот тут у нас, кажется, вход. Да-да-да-да-да, вот тут удернуть. Заезжай. Мне кажется, грузовик изменился. Мне сейчас все все, все все, кажется подозрительным. Так, подождите. О! Вали отсюда. Или еще что-то. Не, ничего, все, иди отсюда. Так, закрываем. Ты мне что, ты мне поломал? Ты мне поломал, сука? Что происходит? А, вот, все, нет, все, работает. Мне по... Я уж испугал, что мне это поломал тут. все. Ну ладно. Пока живём. А что он такой ржавый? Его можно как-нибудь это для топлива покрасить-то? Или сделать по-человечески? По по-человечески. Так. Что у нас тут одно мороженое? А что он не выделилось? что тут бага встала вообще. Или это я... Я видела, у тебя там что-то упало, слышь? Подмети за собой. Я тебе сейчас веник выдам. Тихо, спокойно. Нифига себе. У меня тут бухлишку сигареты и мороженое. Ничего себе ты набрала себе. Так, подожди, топливо. Да, бегу, бегу, не ори. Так, тебе спокойно. Все набрали, бежим обратно. Продолжаем, протираем, протираем, протираем. Так, копим 700 бачей. У меня, в принципе, всего уже хватает. Так, мне бы чтобы Мне нужно, чтобы. Вот, вот, вот, вот, вот, вот давай, давай, заезжай! Да, Детка, это то, что тебе надо. Давай. Давай, давай. Погнали. Ну, давай, вылезай, все, давай. Давай, давай. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Да, это, это надо тебе. Это, это тебе определенно точно надо. Ой, блядь, у меня и стекол духуя. И этого духуя. Да я тут вообще молодчик. А, я... Можно купить еще доложить тут шин. И все. Да? Так, что у меня? Сука! Я тебя слышу, гондон! Подожди, где моя резина? Где моя резина? Так, где? Где эта козлина? Я тебя слышу, гада. Рисует на моих стенах. Я тебе сейчас по крышке в лоб за запиху. Иди, иди, иди сюда. Сука! Я слышу, как ты топаешь. Где резина, блин? Да, вот так вот в него, покрышка. Отлично. С колесом. На, нахрен. Куда ты утащил мою покрышку, сука? Ну-ка, стой, гондон. В мимо пролетела, блядь? Где ты козел? Он, конечно, рисует. А, он пш... А, он опердел. Все, ладно. Вот это вот была, блядь, драка не, не на жизнь, нас насмерть, сука. Козлина малолетняя. Так, ладно, погнали. Сука. Так, давай, напяли. Думают, маленькие злоди, блядь. Это вот что за ребенок такой? Вот даже покрышку не беру, В голову кидаешь, блин, она насквозь пролетает. Как вам такое? Отлично! Давай, плати мне больше денег. Так, вам тут надо? что надо? Что-то нету сигарет. Все, разобрали. Так, автомобильные шины. Ну-ка покажу, сколько я там нужно взяла. Э, много. Вот так. Да. Все, заказываю. И можно теперь смело копить. А, шоколадку, да. Шоколадку взял, молодец. Удивительно. Ой. Где ты ее вообще нашел тут? У меня тут ш... А, это мороженка, точно. У меня... у меня что? У меня только одно мороженое осталось? А! Ну, жрите мороженое, что я могу сказать? Я пока это... У меня только ремонтная и держит на плаву, в принципе. Ч ⁇ че, орел? Да, я удивительный, да. Да. Так, как козлина, а? Козлина. Так, а как там цвет выбирать? э, -э во, -во, во во Вот этот вот рыжий наш, по-моему, да? Сука, он разрисовал мне все стены практически. Так. консел да? Покрышка не берет. Я его, я его раз, у него покрышка. Он побежал к другой стене рисовать. Два покрышка. К третьей стене пошел рисовать. Это как это вообще? Ой, клиент у гаража. Увидел надпись и тут же краску в себя это. Доставка у ворот склад. Подожди. Подожди. Подожди. Бегу, бегу, бегу. Так, так, так, так, так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Открываем. Давай, давай. Эк. Отлично. Так, все, гараж у меня ни в чем теперь не нуждается. Уезжай! Уезжай. Давай, быстрее. Так все, уехал. Э -э, за что тебя? Вот так вот. Все, дернули тут, дернули там. Братан, братан, привет, братан. Кормили с мой, хороший мой сладкий. Здравствуйте. Мы тебя сейчас это быстренько тут это. Прости за срач. Сейчас мы это. Тут еще где-то вот да, да, да, штучка валяется. Там еще должна где-то штучка валяться, да? Нет? Вот я все убрала, фига. Ну-ка, что у тебя опять колеса, опять колеса? Так. Еще 4 в запасе колеса. Так, какие у тебя передние только? Ну, давай. Так. Все, нам осталось накопить 700 баксов. Мы повышаем уровень. И нам становится веселее. Ну как минимум я хочу, я так понимаю, там должна быть еще мойка, как мне подсказывали. -то. Значит, я хочу мойку. Надо мойку, короче. У нас тут радио где-нибудь есть, что так это глухо как-то. Грусь. Ой, тут тоже можно. Радио включи. Понятно. Езжай осторожно тут увы, с выездом проблемы. Так, гражданин, гражданинка у топлива. Давай-ка. Есть. Погнали дальше. Тут они там все беснуются, нету товаров на полке. Ну нету и нет, что поделать. Бывают такие сложные времена у нас. Great. Так, что? Какой тебе хватает. Смотри, там куча всяких разных видов. Конечно, всего два, но... А, о, в надо же у меня все мороженое кончилось. Неужто? Ты я себе набрала, что-то такая души. <т aunts> That's it. Сука. Ну, упал твоя бутылочка, что ты, а? Ага, всегда, пожалуйста. Так, что у нас по баблу -ба -ба -ба -ба Полный мусор? Где? Где? Ну, кстати, вот это вот, да, надо все убрать уже оттуда. Раз. Так. Мне тут накидали всякого говна. А, кстати, стали меньше мусорить. Как ни странно. Так, уровень топлива. Блять. Что, надо еще теперь топливо убрать? Блин, а вот.. Вот опять же таки, вот тут огромная проблема с тем, чтобы убрать и выносить какой-то мусор, еще что-то. Так, уровень топлива низкий. Сейчас мы будем тогда разбираться с этим. Подождите, подождите. Тут нужно это все убрать. Потом надо это все подмести. Хоп! тихо, спокойно. Так, подмести, подмести, подмести. И заказать себе топливо надо. Чё не так? Чё? А, я, я же хотела это... Опустить камеру то -мо. ща Вот так вот. И вот... Ну... Кто, где, я буду вам говорить. Там, в принципе, это не так важно. Вот это вот, в принципе, вся информация, которая нам нужна. Так, погнали дальше. Ходит тут всякие, понимаешь ли. А где? Где у меня тут еще? Чё? Че наср -то? Не вижу. А, во. во! Во! Во! Так, ну нормально. Окей. Че нету ничего? О, клиент у гаража! О, хорошо, сейчас мы быстренько... Сейчас мы вот этими вот гаражными быстро-быстро-быстро себе накопим на повышение уровня. Так, уже вижу. У тебя колесо пробито и все. И что, и все, я серьезно? Я-то надеялась. ты сейчас это Привезёшь мне много бабла, там, типа, стекло замени, дверь покрась, колеса все поставь. чуть-чуть ну, ни о чем. Вот ты, блин. Так, подождите. Мне нужно... Нужно... Нужно... Собрать уже вот тут. -вот. вот так вот. Так, перед машинами лучше не бегать. Я уже это запомнила, потому что я их шибаю, нахер. Так, что-то вот такое. Так, давай. Сейчас топливо еще надо сказать. Ну, ничего себе ты. Я даже не знаю, хватит ли у меня на тебя топлива. Вроде хватило, нормально. Так, погнали, сейчас... Автозаправка. Чуть-чуть не хватает сейчас. Доставка. Мне нужно топливо, гребаное топливо. Ага, модернизируйте. Сколько это в баксах? Серьезно? Два и три бакса. А мы, по-моему, по два бакса покупали. А куда деваться? Блин. Бюрократы. Морда какая-то знакомая, мне кажется, я его где-то видела. Ну да, мне тут, в принципе, мороженка и алкашка осталось. Все. даже сигарет нету. Господи. Так, сейчас приедет грузовик с, с топливом. Мы, кстати, себе почти добили до уровня 4. Улучшить заправку заправочную станцию до уровня 3. Подсказка, вы можете выполнять задачи в любом порядке. А какие у меня... У меня есть задачи. Так, подожди. Так, у меня еще клиент у топлива стоит. Так. что они это... Бензин у меня начали это брать. Забирать. Мне кажется, у меня это... Больше... Да, все, топлива больше нет. Где моя машина? Вон топливо едет. Нормально. Лент, угрожа! Угрожа! Сейчас. Ох, какая тачка. Где мое топливо? Пока на подъезде. Пока... Что, опять только одно колесо? Вы прикалываетесь? Мне решили по одному колесу тут это менять ездить. Я скоро вас отсылать буду. Что значит одно колесу? Давайте два колеса минимум. Давай, давай, давай. Закидывай. Ну, ну, ну. Ну давай уж быстрее. Идет прохолоджается. Ну, оп, отлично. Замечательно. Уровень топлива низкий. Замечательно. Все, процесс пошел. Так. А ч а ⁇ какие у меня задания-то? А -а -а новый инструмент, это то, что мне дадут. А ч ⁇ Подробнее. А, требования. Только деньги, и все. Ну ладно. Так, ну так-то у меня все отлично. Ну да, почти все, отлично. Это нету жрачки тут. Блин, придется что-то заказывать. Реально придется что-то заказывать. А сколько у меня денег? У меня денег-то не так уж мало и много. 243. Что я могу на это? Вот могу вот так вот сделать. Вот так вот сделать. Э -э, вот вот сделать. Что там? Закуски. Вот так вот сделать. Попкорн взять им. Что, алкоголя у меня много, сигареты. Что у меня с сигаретами? А сколько там уже? Давайте посмотрим. Уже 222. Ну, давайте пока вот это вот так вот закажем, потом уже все остальное пускай. Потому что мне уже тут надо что-то выставить. В принципе, вот тут вот есть. Вот они, слышь. Уже все раз... Ты что? Ты дурак, что ли? Вы видели, какое мороженое он хотел? Там оно битком набито. Айли, ты, ты просто пришел, и я очень громко подумала, что я хочу это мороженое. Мороженое моя моей жизни, я его хочу, я его буду, я его уберу. Поэтому он <смех> взял аж целых две штуки этого мороженого. Молодец. Хороший парень. Сколько у там, нормально? Улога, так, гараж, гараж, гараж, гараж. Правильно, взял мороженку, заехал в гараж. Так, так, так. Оп, надо убраться. Сейчас, вот, вот так. Вот. Давай, смотри. Вот, вот, вот. Два колеса. Уже хорошо. Потихонечку процесс идет. Давай, снимай. Давай еще одну. Вот так вот. Хорошо. Так, дальше. сек сек сек сек Давай! У тебя колеса очень тяжело снимаются, ты в курсе? Нужна отдельная доплата за это. Nice. Так, э да, что я хочу? А, я хочу убраться. Убраться. Прям идите. Вот тут бы, блин, вот это все... Вот оно не чистится. Ну, это просто что-то говна разлитое, оно не, не вычищается. Это вообще как? Нормально, нет? Нам бы еще... Склад? Тоже там. Что то на меня орешь? Я тут главный. А, доставь кувару складу, господи, у нас же там кто-то стоит уже. Чувак, погодь, погодь, погодь. Нам как раз нужны... А, не так кнопочка, чуть не нажала, замечательно. Ну, наш бы грузовик унесло бы. Так. У нас там, в принципе, товара немного набр набрали. А что, два раза аж целых ходить надо? Ну, немножко же и товар мы набрали. Все, чувак, уезжай. Весь склад забит, я так понимаю. Блять. Блять. Они очень долго начали уезжать как-то. Закрылся? Закрылся. Все, в мою макушку не ударили, все уже хорошо. Так, сейчас мы выставим товар. Какой-никакой он должен быть. Так, чпоньк. А тут что у нас? А, тут у нас напитки должны стоять. Ну, вот баночки. Ты чё, что, те что тут? Теперь у нас есть мороженка и куча всякого говна. Оп, есть. Чё, чувак, вернись! Вернись там пополнение! Сука. Так, у нас тут это... Надо, надо собрать все. Надо... Да соберись ты! Теперь все почистим. Чтобы все было красиво. Зашел такой клиент, подскользнулся и упал. И хорошо. Можно вся, сразу кошелек из него вытащить. Труп где закопать найдем. Здрасте. Вы куда идете? Нету сигарет. Нету. Вы не принесли мне столько денег, чтобы я могла заказывать сигареты. Вы что, в гараже нет? Есть. Клиенту гаража. Что-то я это... Давай. Давай. Сейчас еще распихаю себе всю резину тут. У нас четыре штучки. Тойки, хорошо. А, дв... Две двери и колесо. Вот ты. Офига ты гоняешь. О, как хорошо располосовал. Это ты где был? Это на тебя кто-то напал? Медведь какой-то? Гризли? Ну-ка. Сильно гризли? Сильно гризли. Ну, ладно. У тебя такое чувство, будто обсосали даже чуть-чуть. Ну, ничего. Сейчас мы все починим. Мне показалось, что у него еще зеркало. Твою мать, у него еще зеркало, господи. Чувак, ты так на бабки попал, господи. Это же так и шикарно. Мне кажется, сейчас вот одним вот этим вот мы сможем накопить им субачей. Так, и зеркало, зеркало, да да да да да да да да, да. зеркальце. Мы можем еще накидывать? Не, ладно, ладно, тихо, подожди. Какое зеркало? Вот вот это, вот. Ой, чувак, ты попал. Ать. Ну, ты типа все свободен, да? Нет, ты еще одну черкацу, господи. Да ты такой у меня сладенький. Ты такой у меня сладенький. Ты такой хороший. Все стекла побитые. Машина обгрызана. Замечательно. Пожалуйста, 779. Господи, ты такой клевый. Подожди, я даже вот сейчас вот, -вот приберусь быстренько, подожди, где, где это? Где я аж растерялась, господи. Два колеса, две двери, два зеркала. Где же ты такой сладенький нашел-то у меня? Господи, у меня столько счастья. Ой, сколько клиентов указ. кассы. Подождите, ребятушки, стойте, подождите. Дайте, я сейчас сначала топливо залью. Это быстрее делается, чем с кассой там, муружится. Все, езжай отсюда. Так, касса, касса, касса. Погнали. Сразу смотрите, на, на, на газировочку. Соскучились по газировочке так как. Тут же раскупают все. Давай, давай, давай. И бросила в меня, видели? Она мне показала, типа, все окей, и кинула в меня. Вот эту вот херню газеткой какой-то меня швырнула, сука. Тварь, не возвращайся больше никогда. Погнали дальше. Так. Тихо, что-то у меня это... Мыш мышка перестала нормально двигаться. <с> Внезапно, что-то пошло не так. 850, уже хорошо. Давай, вали. Да, что-то они по говняшечке, видимо, соскучились. Такие, вау, попор. Вау, газировка. Вау. Ну, ладно. Так уж и быть, я вам буду периодически говняшечки заказывать. Что уж тут поделать. Так. Да, что-то они алкашку не особо что-то сейчас... надоел уже, приелось, да, там, типа, ну, каждый раз заезжаешь <говорит> что-то эта алкашка, все дела. Хочется чего-нибудь <говорит> такого вот, вот нормального. Во, погнали. А, что у нас? Трейлер сотрудников нам дадут. Новый инструмент, а, пневматический молот, нахуя он? А, новое событие, автобусная остановка. Новые полки, дополнительный дозатор топлива, дополнительный туалет клиента, вау, вау, вау, дополнительные парковочные места, больше украшений, структурные обновления. Погнали. Блять, опять красить, мать вашу. Сука, опять красить? Да, здрасте. Так, у нас появился где-то трейлер сотрудников, надо его найти. О, клиент у гаража. Деньги приехали сейчас, подожди. Так, мы сейчас быстренько его это. Оп, выпустим. Блять, опять красить все нахер, а? Все опять об об обшарпанное, мерзкое. Фу-фу-фу. Так, ну давай. Что у нас тут? Ой, как хорошо. Два колеса и зеркало. Погнали. Ну, конечно, не так жирно, как кот к нам приехал. Сразу нам выручку сделал. Просто озолотил нас. Да, видимо, мажор какой-то приезжал. Они же там езжут. Ездят, езжут. Все, ездит как не знамо кто. Так, у нас, значит, резина быстрая. Вот она самая ходовая. Вот эти штуки, но ну, ну, эти штуки, их прям вот очень быстро, очень много набираешь. Их, в принципе, хорошо. Их там у нас дофига стоит. Зеркал у нас не так много. То есть у нас, в принципе, нужно следить за резиной и за зеркалами. Так, все, отлично. Так, собираем мусор сразу. Что у нас тут? Еще одна резинка. Так, отлично. Так, у нас есть немножко денежек на что-то. Мы их можем потратить. Надо изучить, что у нас тут еще. Да, иди то в жопу, да, нет сигарет. Все, береги свое здоровье. Нехер тут курить. Ой, толкаш. Бутылку взял и доволен, да? Ты тут типа, местный тут какой-то? Очень похож. Вот, мороженка. Чипсики. Еще чипсики. Правильно, он бдитель закона. Все вот это вот. Погнали дальше. Так. Супер! Клиенту топлива. Так, замечательно. И погнали, значит, осматривать. Достижение разблокирования. Hey, hey, hey, hey. Девятого уровня мы достигли, наша заправка. Типа она крутая. Мега крутая. Супер крутая. У нас тут... Блин, и крышу еще покрасить надо. Серьезно? Да, перный карась. Так, а что у нас тут вообще? Где у нас этот трейлер? С сотрудниками? Где его искать? А, или это где-то вот нанять надо? Типа сначала нанимаешь, потом это... Так. Так. Дряхуйте. Так, следующий. Надо, короче, забить полки. по Всяким говнишком. Ой, хорошо. Так, а что у нас есть? Стеллажи, товары. Что-то есть. А, что-то у нас есть. С сюда у нас ничего нету. Сюда тоже. Сюда тоже. Сюда нету ничего. Сюда. О, а мы можем еще пи -пи пивачика раскидать тут. Да-да, нету. Давайте посмотрим. Сейчас мы с вами тогда вот закажем. Доставка, товары. А, алкоголь у нас есть. Давай-ка мы вот так вот. Я даже вот залезать не буду смотреть, пытаться. А, алкашка, мороженки. Блин, опять вот эту вот не хочется. Вот это вот, смотри, что-то новенькое, а. Так, сколько у нас уже? 190. девяносто. А, по закускам. Ничего интересного. По напиткам все тоже. Ну, типа, это сейчас пока не особо. А, вот это вот еще у нас нету, да? А, нет, есть. Что-то это. А у меня такой. Раз, два. Это мы взяли, это мы взяли, это мы взяли. И то мы взяли, да? А, вот 4, да. Что-то я это... Ну, давайте мы по, мороженку, по мороженке вдарим. О, еще какое-то, о. Что-то я как-то это туплю. Потому что вот это и вот это у нас есть. Его вот даже до я бы сказала. Ну, сколько ты у нас сильно выше? Ой, сильно выше. Ой-ой-ой, это вообще в космос полетело. А это ты что? Ты нормально. Это чуть-чуть поднялся. Ну, давайте вот это вот купим. Сколько у нас там ушло? Ну, нормально. Заказываем. Пускай едет. Поразнообразнее товар сделаем. Ой, сколько у меня тут это. Пока я там разбирал, сколько тут клиентов уже. Везде, отовсюду лезут со всех дырщелей и так далее. Сейчас, стойте. Это хорошо, это, конечно, прекрасно. Это деньги. Сейчас мы со всеми разберёмся. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Полный мусор, блин, где Ай, ah, это, это, наверное, где-то там у меня в магазине, да? Я вижу пока что только одно колесо. Одно колесо. И все. А что это за 3-2-1, блин, вот происходит? Типа отсчет до того, как можно начинать ремонт. Вс освободен. Опять это одно колесо. У меня, кстати, колеса все полетели. Надо посмотреть, что по колесам. Может, заказать, кстати, колес. Чем че у меня тут с мусором? Засранцы? Что вы мне тут опять загадили? Что вы тут устроили, ты ⁇ моё Чё за кошмар? Может, в туалете у меня тут где-то? У ⁇ п твою. Ох, ⁇ п твою. Это унитаза заказывать надо? Вы прикалываетесь? А? Зей, <смех> шикарно, шикардос. Так, ну мы это Ой. вот вот с этим вот мусором постоянно проблемы. Так, о, приехал. Подожди. Так, у кассы клиентов до хера. Так, залезай, залетай. Клиент еще утоплива. Так, потащили, потащили, потащили, потащили. Надо это самое резину нам с ручником набрать, потому что ну у нас единичные машины просто вот из 10, наверное одна будет, которая которой не нужно будет менять резину, поэтому за резину ну, но надо прям вот блюсти очень сильно, потому что это очень такое, это очень важно. Какой где полный мусор? Сейчас поговорим. Хлоп. блин чуть-чуть перелила прям капельку так ну погнали так так пока успеваем давай следующий они нормально так разбирают у меня тут все да да да да да так погнали сейчас мы вот это вот раскидаем так, сюда ничего, да? Сюда. Мы тоже пиво пив, не брали. Так, сюда. Вот, хорошо разнообразного всякого, всякой алкашки. Так. Не влезает мороженка. Ну, мороженка у нас как обычно. Ну да, не лезет. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Погнали. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Тихо, тихо, Ой, хорошо. Ой, замечательно. Так, сейчас подожди. Тут, тут у нас, да, полный мусор получается. Так, отлично. Сейчас мы это уберем. Так. Так. Прекрасно. А, то есть мы каждый раз, когда мы выполняем что-то очень хорошо, например, вот я на Пробила все товары. У меня ни один не упал. Он мне показывает, типа, все ок. Мне вот это вот прибавляется вот сюда. Вот в уровень 5, примерно. Да? Найс. Да? Nice. А, и нихера. Это, видимо... Друзья, она мне чаевые какие-то оставила. Да нет. Херня какая-то. Ну-ка. Сейчас мы это надо выкинуть. Кстати, тут нужно прибраться, потому что тут же начинает говнищем попахивать. Вот тут вот говнищем, во-первых, попахивать начинает. А тут нужно стены все покрасить. Ух, что тут надо сколько всего сделать, Умудриться. А там интересно, я смогу покрасить? Так, вот тут у меня чуть-чуть красочки еще навалило. Сейчас вот тут немножечко подместить, вот сейчас мы ее уберем. Тут натоптали, тут вот тащат с улицы все из карманов, подожди, подожди, подожди там я еще следы вижу, погодь вот, вот, вот, вот вот, так, тихо, не орите блин, у меня клиент у гаража, у гаража мать его, у гаража у гаража, это, это деньги клиент у гаража, это деньги это, мать его, бабло сейчас, погодь, погодь, чувак я сейчас бегу к тебе хоп уже все, не успеваю Еле-еле прям, блин, надо еще сейчас посмотреть с резиной что, заказать. Так, у нас как раз вот тут колесо одно. Так. Так, снимайся, снимайся, снимайся. Так, еще. так, подожди. У нас резина, резина, доставка, автомобильные запчасти, шины. Пока, пока не дешевые, надо набрать. Сколько у меня? Да 500, блять, много. 477. Заказываю. Все нормально. Пускай, пускай, едут. Вот резина это вот прям вот мое слабое место. Зеркала еще есть. Ой, даже все получилось выставить. Зеркала есть, вот этой херней тоже много есть. Резина уходит, просто улетает. Так, дверь. Так. Все, за резину я могу больше не переживать. Что еще? А, вот, зеркало у тебя как раз-таки. Так, так, так, так, так. Кстати, а у меня же появились еще это новые какие-то штуки. Подожди. Во-первых, а мы можем как-то увеличить склад? Четыре, да! Мы можем мастерскую увеличить. А это прямо это хорошо. 450 баксов надо. Только что у меня был... Блять, а это еще масло менять? Еще вот это у нас прибавляется. А склад 200 баксов надо. О, у нас уже есть. Давайте увеличиваем. А Вместитель запасов плюс 150, объем бака, плюс 150. Шикарно же. То, что. Ой, блядь, как много времени прошло. Ну, и еще к нам приехали. Так, так, так, так, так. Погодите, погодите. Погодите, погодите. Вот, вот, вот. Тут можно еще и склад увеличить, и все остальное. Вот у меня как раз на склад это. Так, это моя резина приехала. Открывайте. Резина, это прекрасно. То, что нам надо. Во, боковые появились, шкафчики. Прекрасно. Все, уезжай. Уезжай, ты мне больше тут не нужен. Давай, вали отсюда. Выехал? Выехал, все. Так. Блядь, сколько лентов у кассы. Насрали мне тут-нибудь, не да, пока стояли? Подождите, еще подождите. Оп. То есть у меня увеличился объем топлива, получается, да? И увеличился объем склада. Это же прекрасно. Хорошо. Так, сейчас мы этих клиентов отпускаем и заканчиваем. Это. Думаю, да. Самое да-да-да, спасибо. Все, валя отсюда. Нужно как-то еще расширять магазинчик потихонечку. И смотреть, кстати, да. Надо было бы настроить. неплохо нам нанимать новых сотрудников уже. Начинать потихонечку. По крайней мере, узнавать этот вопрос, как это все делается. Блядь, у нее просто из жопы выпала газета, да? Блядь. Что за народ? Одна, одна вот реально в меня кинула газету. Вы это видели? Прям швырнула мне в лицо. У это, блин, выпало просто откуда-то. Там, я не знаю, щели себе затыкайте, что ли, чем-то. Так, тихо, спокойно. Что, все на вот то Я так смотрю, всем нравятся вот эти вот круглые пачки какие-то, сигарет. А, нет, тут вот еще. Ты это решил себе попробовать взять? Все? Все сигареты? Или ты себе и другу? он твой друг сам пришел. Все, практически всех клиентов отпускаем. Че? Как себе вы тут набираете? Бухлишко и шоколад и конфет. Ты к чему готовишься? А? Скажи мне, пожалуйста. Сигареты забыл и презервативы. Так, и гараж. Гараж, все, ты последний. Валяется это. резина тут. Фу -фу -фу. Так, сразу вижу два колеса и зеркало. Сейчас, подождите, мы это закинем сюда. Оп! Ну, прекрасно же. Какие два колеса? Вот эти вот, Все. Быстренько мы это отпускаем и заканчиваем. Мы, кстати, можем увеличить гараж. Но если мы увеличиваем гараж, нам придется покупать гораздо больше всего. А я могу это себе позволить? Вопрос. Могу ли? Это уже интересно становится. Просто там и аккумулятор придется менять, и масла. И, короче, тут вот это полный тошку практически проводить. Что там? А, вот стекло там. Могу ли я себе это позволить? Ну как бы деньги идут пока. Деньги пока идут. Да откуда вас столько уже тут? Мне кажется, я никогда не закончу играть. У меня просто вот сидишь и залипаешь. Сидишь и залипаешь, блин. А времени уже... Да хера прошу вот так-то. Надо это закругляться уже. Сейчас. Да-да. Сейчас. Супер! Да! Я супер! Тут это самое НЛО летает. Может, попросить клонировать себе чувака-то? Тут он днем и ночью он херачит. Не спит, не жрет, не срет вообще ничего. Иногда только от дяди по морде получает, а так и все. Блин, и уровень топлива низкий, ну вы чё? Ладно, все, ты последняя. Заказываем топливо и сваливаем отсюда нахрен. Короче, прям вот на, на том экране, где заказываем топливо и заканчиваем. Все, хватит. Хватит, хватит. Фига ты сигарет себе набрала. Женщина. Так, все, берем топливо и валим отсюда. Так. А сколько у меня? В меня влезает 309. А сколько? 2,25. Ну, мало. Ну, дорого. 695. Ну, охренеть. Зато будет, блин, топливо дохрена и больше. Ладно, короче, все. Европу это все оценивать. Заказываем. Тут уже набеж набежал народ. Все. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих серии. Всем спасибо, всем пока-пока.